Всем привет! Мы на канале мистер Диаус. С вами Ким. Будем собирать скейтона. Будем собирать скейтона. Вот ту выше скейтона. Сейчас мы поцепим скейтону одну ногу и сейчас вторую ногу. Сейчас вот. И вот так. Он уже с головой. Скейтону руку еще. Прицепим. руку. Так и. Сейчас найду часть еще на руку. Так. И остается дать ему лук. И у нас скейтон готов. Такой классный скейтон получился. Сейчас мы соберем, пожалуй угол так вот так как то так собираем все сундук готов открывается закрывается вот батончик этот батончик может держать и любой игрок любой моб мы сейчас будем собирать уже сам набор возьмем вот эту часть И... первая готова мы должны взять это каменный блок а это тоже каменный блок так это основа постройки мы переворачиваем это сюда. Вот это сюда. Вот это. Сюда. А вот это, сюда, а вот, это вот сюда. Так, первое сайдие у нас готово. Приходим к второму. Нам нужно два блока лавы и один блок камня. Сюда. Так, сюда. Вот это тоже прицепляем сюда. Все. Итак, у нас следующее там что? Мы должны собрать Такие каменные блоки. Три каменных блока. Раз, два, три. Итак, так, так у нас Вот. И сюда у нас поменялось. И так мы сыпим. Так, еще последний момент. Так, все так, покрепил. Итак, она прикрепила, все так. Получается, платформа. Дитай. Вот этот деталь ну, я уже достал ее. Вот. Вот сюда прикрепил ее. Вот. Сюда прикрепил ее. О, камень. Да. Теперь мы этот камень крепим. Куда? О, класс получилось. У нас что-то выявляется. Появляется. Деталь. Так, мы ее крепим куда-то вот сюда. Сюда мы ее прикрепим. И он вот сюда. Голова крипера. Кстати, давай крипера соберем. Давай, у меня все есть. Ой, кстати, упала. Ура! Мы сделали крипера. Башка! Все, крипер готов! Ходячий крипер! Мы его сюда ловим. Соберем зомбика. Так, вот зомбика потом другую прикрепить так ой так о прикрепилась сейчас мы кисть о теперь мы соберем сива итак вот меч это лук классный тайки так так они легко соединяются так так класс так сюда вот еще готова и руки готовы первая конечно же уже Вторая конечность, готова. Упучилась. Слепим вот сюда. Так, что-то у меня появляется. Выявляется у меня что-то. Сейчас дадим нашему стиму меч. Класс. Крипер, у нас. Скит он. Классный фигур. <звы> Скит он а Если вам что-то не понравилось, просто напишите в комментариях. А если вам понравилось, просто поставьте пальчики вверх зомби засобирать да это да, вспомнил ноги нашему зомби и руку нашему зомби на руку подцепить в общем его... давайте положим батончик и кирку наш сундучок. Давайте. Так сундучок не закрывается. Ну, вот положили все. с И мы будем знать, что там батончик и кика. Ребята, я нашел гу зомби. Разго зомби прицепим. Э, я зомби. квас Ребята, пожалуйста, поставьте лайк это видео. Так, мы сейчас... Ой, голосиво! Сейчас мы, пишем Тогда мы продолжим в следующей серии собирать наш набор. И пока-пока!